Так, дорогие друзья, смотрите, вот интересный случай у нас мышцы настолько скованы игодично, что они подняли бедро вверх и вот она прям выпирает. То есть нога укоротилась на 5 сантиметров, можете вот отсюда даже это вот увидеть. Смотрите, насколько пятка одна короче другой. А выдернуть сразу не получится ногу, да, потому что мышцы настолько скованы, что что очень тяжело. И даже массажем не получается Достать достаточно глубоко. Терпимо? Угу. Вот. Поэтому мы используем другие методы. Ну, во-первых, блока доставим. Сюда и вот сюда, в поясницу, чтобы оттянуло. Потом надеваем все китереми. Постукивали. Слепками. Раньше в деревнях бабушки вышлепывали болезнь, у них Здесь массаж поставил еще вперед. Терпим? Вот видите, как пошло сокращение. Как Это гиперемия. Видите, мы специально создаем, чтобы сюда придумала кровь. Нас лечит, собственно говоря, сама наша кровь. И зато она помогает рассасывать следы от предыдущих протоколов. Видите, остались следы, да? Они быстрее будут рассасываться, быстрее будут уходить. Вот. Работа интересная. Предстоит нам еще работать много и много. До новых встреч, дорогие, дорогие друзья. С вами был Олег Аллафгудин. Лучше подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте с нами.